Приветствую вас танкисты на своем игровом канале, а с вами снова Саша Джаггернаут. И сегодня мы играем на втором сервере на карте Forest режим КТФ, то есть ну, на 15 минут на флажки. Играю я в сочетании вики, Викинга Рикошет М4, вот в краске Изумруд. Конечно, как мне кажется, неудачная краска, потому что тут громов я пока еще не обнаружил. Тут вот в основном рельки, изиды, фризики. Вот, и Жигу я еще один раз встретил. Так, ладно, аптечку брать не будем. Вот там фражеский флагонос. Ага, да. Вот, ребята, тут очень много Жиг, поэтому, э, думаю, мы все-таки потом переоденемся в Зевса. Вот, чтобы, ну, хоть как-то быть актуальным в этом битве. Мы играем в меньшинстве. И при всем при этом мы выигрываем счет 1-0 за нас. Ну, думаю, сейчас это все исправится. Потому что, ну, не может такого быть, что когда. Команда играет в меньшинстве, они проигрывают. Так, вот давайте сейчас по зажигалочке немножечко рикошетиков подаём. Вот она по нам все таки пыталась что-то дать. Вот нас фрис остудил, и, ну, у нас почти полный ХП. Так, вот, как я и говорил, вот флаг доставили. Так, вот и зитка. Так, сейчас посмотрим, смогу ли я с ней бодаться. Да, ребята, я смог, но жизни у меня осталось, ну, очень мало. То есть, ну, не для, как бы, не для атаки. То есть, ну... Жигу немножечко мы покоцали. Давайте сейчас мы переоденемся, оденем а, другую красочку. То есть сочетание оставим такое же. Давайте оденем Зевс, чтобы хоть против зажигалок иметь кое-какую защиту. То есть чтобы ну не быть, как в тот раз пол битвы, а, когда я играл на полигоне. вот У меня там ну очень плохо получилось, что я был в той краске, которой вообще даже нету в команде противника. То есть, я был в Продижке, вот, а Продижка там, по сути, ни от чего не защищала. Вот, Но ну, сейчас мы исправились по-быстренькому, на первых минутах битвы переоделись. Так, ага, вот у нас уже увозят флаг наш, и наш, и вражеский, вот что я хотел сказать. Так, давайте сейчас ДДшечку поднимем, не бери, не бери, пожалуйста, ДДшку. Все, молодец, молот меня понял с полуслова. Так, ну давайте сейчас поддадим Изиде. То есть ожиги нас бьют, как бы, ну мы на них э, стараемся не обращать внимания, потому что у нас э, максимальный резист от зажигалок. Вот, а наша главная цель сейчас изида будет. Все, вот, в общем-то, мы ее размотали, вернули флажок. Так, ну и все, как бы ждем уже действия наших союзников, что они будут делать. Вернут они флаг или нет? То есть доставят, точнее, вернуть-то мы вернули. Вот, а доставка уже будет зависеть от членов другой команды. О, сейчас, знаете, сейчас даже... В меньшинстве играет вражеская команда, то есть за нас понабежал народу, в основном три человека моих друзей. Вот, ну и как бы сейчас, думаю, исход будет немножечко другой. А вот у нас, смотрите, релька, вот мы избили прицел. Сейчас, знаете, тактически правильно будет убить изначально Изиду. Но так как у нас сейчас рельса будет по нам давать очень огромный урон, ну ладно, по Изидке мы все равно немножечко постреляли. Вот, ну, релька, да, релька, она будет там с полными жизнями, ну, плюс то, что она нарит, да, вот, будет сложный соперник, так, у нас тут стоит а, Мамонта Езида в краске Пикассо, или Пикассо, куда, я не знаю, правильно ударение ставить, вот, в общем, она, мне кажется, будет, или не будет разматывать, ну, Просто так, мне кажется, паренек оделся. Мне кажется, он по-любому пойдет переоденется. Так, вот, ой, Изида на нас мину поставила. Сейчас бы, если бы мы под ней проехали, было бы очень пищенько. То есть мы бы ее даже смогли перевернуть. Но так как у нас Изида прошаренная, она поставила нам минку. Так, ну вот с этой жигой лучше не бодаться, потому что у ней от меня есть защита максимальная причем. Вот, а поэтому лучше, ну, вот так вот чуть-чуть по ней пострелять и оставаться в стороне при всем при этом. Ага, вот смотрите, сейчас с флажком у нас изида. Есть, есть возможность у нас размотать. ой ой ой, -ой тут три изида. Ну, знаете, тут, тут уже не сколько зажигалок, сколько изид уже. Так, ну, давай, братишка, фриз. Нет-нет-нет, все таки с тремя изидами очень-очень сложно бороться. Может... Может актуально было бы Ирбиса одеть. У Ирбиса же есть защита. От... ой ой возвратил флаг. Сейчас доставим, да. А, не лучшая для нас тактика сейчас это идет. Так, ну вот тут жига. От Жиги мы убежим. Хотя. А, вот, тут у нас и зитка лечит. Так, давай сейчас. Ой-ой-ой. Так, ну ладно. Пока мы их оставим с их ними. С ихними отношениями. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас, сейчас бызитку. Так, Жига. Нет, нет, нет. Обдурим немножечко Жигу. Вот, вот, вот. Правильно, что сделал, что я сюда поехал. Сейчас у меня пусть чуть-чуть так. Подлечит Жига. Ой, Жига. Что я говорю? Ой, громик, громик, громик. Гром это опасно. У меня от него защиты нету. Так, все, вдарили мы по грому. Ой-ой-ой, еще и Жига. Так. так. Так, так, так, так, так. Главное, знаете, в таких случаях легкие танки лучше переворачивать. То есть, а, не можешь убить, просто переверни. Так, давайте сейчас подождем, пока меня подлекают. ой ой там сзади еще и Жига на двойных. Так, ну оттуда надо убегать. То есть, на рожон лучше не лезть. Тем более, когда у вас есть флаг, лучше ну, уехать. То есть, серьезно. Это, мне кажется, лучшая тактика будет. Так, Жига, не дам я тебе. Все. Не дал я ей ДДшечку. Так, вот, о, Рилька, смотрите, как нарит. Смотрите, как нафиг. Ну, давай, давай, вылазь, вылазь сюда. Сейчас я по тебе. Вот, все, убили мы ее. Ой-ой-ой-ой, кто? Жига. Жига, жига, жига. Бежать, бежать, бежать, бежать надо срочно. Ой, размотали. Ой-ой-ой. Нет, нет, не успеет, не успеет. мои союзники. А, тем более, с разных сторон были и молотые, и громы по мне стреляли. Ну, думаю, еще раз будет доставка за вражескую команду. А хотя нет, смотрите-ка, вот-вот. Изида взяла вражеский флаг. Ой-ой-ой, там молоток. Ой, он еще и нарит. Так, ну давайте-ка пушечным мясом пойдем. Постараемся по нему порикошетить немножечко. Так, Изида все-таки зря туда поехала. Ее сейчас могут с одного удара разнести. Там еще и Жига будет возврат. Да, ребята, возврат. Я, я немножечко вангую исход битвы. Ну, то есть исход тактики, которую мы выбрали на данный момент. О, смотрите-ка, опять мы взяли вражеский флаг. И, ну, казалось бы, не все так плохо. То есть каточка идет плотно. Мы. Ой, а мы играем в меньшинстве, тем более. Ну, слушайте, жалко, все, доставили флаг, ну, в общем-то, что и стоило ожидать, сейчас давайте-ка попробуем обдурить всю их команду, так, ну, ой, тут две жиги, две жиги, так, ну, ладно, Титан нас не догонит, так, ну, вот с Изидой уже это плохо, это уже плохо, это наша тактика не сработала, такс. Ну ладненько, мы бегать переодеваться не будем, то есть э, другое сочетание какое-то. Вот, ну останемся при своем мнении, при своем корпусе. Ну красочки, думаю, мы будем по ходу битвы менять, все-таки, потому что э, соперник тоже не дремлет, постоянно переодевается. Вот и как бы надо подстраиваться под соперника уже. Ой, смотрите, смотрите, тут сколько, сколько изид, сколько, сколько зажигалок, знаете, туда, туда лучше не суваться, там опасно. Так, вот у нас. Э, Хантера Релька, хотел сказать Хори Релька. Ну, просто Хори Релька, это же известное такое сочетание. Вот, и оно постоянно на слуху. Поэтому я вам так и сказал. Так, так, так, надо спасать. Так, братан. О, у него и нара есть, хорошо. Так, ну, вдарь по нему. Все, отлично. Так, сейчас я изиду тут задержу. Попытаюсь, насколько это было возможно. То есть я ее подержал чуть-чуть. Даже немножечко оттолкнул назад. Так, ну, ну, давайте, давайте, сейчас оборонять флаг, потому что э, в три флажка мы отстаем от вражеской команды. Так, так-то, ой-ой-ой, тут еще Изида. Убить, убить, убить Изиду. Ох, нет-нет-нет-нет-нет-нет, все-таки, все-таки не успеваем мы. То есть, ну да, плохо, с одной стороны, что у меня нет нары, вот, а, кроме этих, кроме нетрушек, потому что а, нетрушки мне вообще это нужны в паркуре то есть я вот их именно там использую так а тем временем смотрите одеваются против меня то есть против моего рикошета парень одел краску защитную Так, ну давайте думать чего у нас тут больше всего у нас тут много зажигалок и изит. Ну, контраст, в общем-то, в пушках большой, то есть э, точную краску мы подобрать не можем, чтобы она была универсальна. смотрите, прям, прям догоняет, прям... Ну, что ты думаешь, что меня ты убьешь? Ну, конечно, да, ты меня подкоцал, но убить-то я тебя убью. Ой-ой-ой, смотрите, мы просто в меньшинстве, наша команда просто разбежалась, да. А, плохо будет, конечно, выигрывать сейчас тут, и, скорее всего, у нас ничего не выйдет, потому что осталось всего лишь 4 минуты, и... Разрыв 6 флажков, тем более в меньшинстве. Думаю, да, до хорошего не доведут. Вот, смотрите, тем временем все оделись. Вот в хвое есть защита от рикошета, в тине есть защита от рикошета. Ну, да, в общем-то, противник не дремлет. Он как бы знает, что одеть. Так, вот, все-таки, смотрите, я его размотал. То есть тину я размотал. Так, вот тут у нас изитка сзади нам помогает релька наша все равно 81 ну, думаю думаю уже уже все понятно тем более тут молотки есть вот смотрите как эпично перевернули нашу хори рельку за нашу команду так -с. мы пока держимся на втором месте это при всем при этом, что мы играем абсолютно без нары. Вот, а, Титанчик поставил мину, он думает, мы такие э, новички, игроки, которые будем бодаться. Так, ну, Изитка, Изитка вот гоняет, это, конечно, плохо. Она его вот догнала и полечила немножечко. Так, сделали мы 7 килов на 19. Слушайте, что-то у нас какой-то просто плохой счет, но при всем при этом мы на втором месте. Ну, как бы, э, ваша УП, это все равно, как, бы, как мне кажется, не показатель потому что э, не важно сколько вы убили важно какой вклад принесли в команду то есть как э, как урон нанесли там или может флаг даже доставили то есть это тоже играет очень важную роль три а, минуты до конца боя у нас еще один флаг доставили э, вражеская команда точнее доставила вот того у нас счет 1 10 так ну все равно главное что мы проигрываем не в сухую вот я нарвался на минку сейчас бы можно было бы стебрить флаг да, конечно, хорошая тактика у вражеской команды. Они и минят, они и нарят. И, как бы, ну, контраст в оружии у них очень хороший. Вот, как бы, ну, победа на их стороне в любом случае. То есть, даже, даже если бы у меня было бы куча нары, то исход бы был тут, ну, просто, знаете, известен. Да, вот, видите, стоило мне только появиться, как тут подлетело нарная хори реля. И, ну, меня просто размотали. Да, неудачная эта карта. Так, вот у нас опять взяли флажок. Так, вон там и орудует, так, сейчас давайте-ка постараемся не нарваться на вражеские минки, так, тут молоточек, ага, вон, вон, смотрите, вон, много там этих миночек, ну, да, опять флаг доставили, ну, хороший у них оборон, знаете, просто не подобраться, ну, Просто, знаете, давайте вот все это время мы будем набивать а, себе киллы, потому что у меня в ежедневных заданиях появилось а, то, именно по которому надо именно а, в режиме КТФ как бы получать опыт. Вот так вот. Поэтому давайте-ка будем, будем просто наслаждаться игрой. Ну, сложно, конечно, наслаждаться тогда, когда тебя нагибают, но все равно, ребята, не будем унывать. То есть а, это же игра, в игре бывает а, как победа, так и поражение. То есть... В любом случае, как бы, прошлый летсплей, когда мы играли битву, мы выиграли. И позапрошлый тоже, то есть первый мой летсплей. Так что, не всегда же нам выигрывать. Вот, поэтому, не расстраиваемся. Так, уже почти минута до конца боя. Мы уже сместились на третье место. Ну да, да, что-то мы нерезультативно тут играем. Так, Титан по-любому поставил минку. Поэтому мы не будем его сильно бодать. О, смотрите-ка, не поставил. Думаю, он нас понял. То есть, что мы не ловимся на, на эти финты. Так, давайте сейчас зажигалочку немножечко побьем. Так, вот она тут вылезла. Ой, ну меня с рельсы с ДДшки прям сразу снесли. Вот я вам говорил об этом а, в прошлом летсплее. А, точнее... Так, во втором, да, я люблю Продигу, потому что э, не люблю, когда на мне, по мне, наносится разовый урон. То есть, это знаете, это как в игре Counter-Strike вам стоит хэдшот, то есть вы сразу умираете и даже ничего не понимаете, откуда это и как по вам стрельнули. Вот. Ну, это как бы вы, вот, от Грома вы успеете уехать, от Жиги успеете, вот сейчас э, наша э, хори реля встала. А, она, она мне пишет, это, это мой знакомый, это мой подписчик, оказывается, он пишет, Сашка, он прям стоял передо мной, я не мог позже гидать шариков рикошета. Так, ну, все, ребята, битва у нас закончилась. Ну, конечно, с неудачным исходом для лично для меня. Вот, ну, в любом случае, как бы это игровой опыт, расстраиваться не стоит. А с вами был Саша Джигернаут, если вам понравился ЛП, ставьте лайки, вот, а вступайте в официальную группу Танков Онлайн. Вот. ну, увидимся.